Рад приветствовать вас на своем канале, мои дорогие друзья. Сегодня очередная проверка капканов на куницу. Иду на лыжах. В этом году снегу в нашем регионе навалило более чем глубина снежного покрова. Сейчас вот я где-нибудь пытаюсь остановиться. Да, сегодня забыл сказать, что сегодня 3 февраля. снежного покрова если вам видно то вот иду проверяю капканы снег был рыхлый поэтому куница не бегала следов очень мало Но сейчас была недавно вот теперь небольшая снег чуть посадила и я думаю что должен набегать. Хотя в результат сегодняшнего дня мне верится с трудом. Капкан не проверял месяц. Но даже если результат будет нулевой, предлагаю вам прогуляться. Сегодня отличная погода. Минус 10. Побродить, подышать воздухом, полюбоваться на лесные красоты. Места у нас очень красивые. Послушать, как скрипит снежок под лыжами. Сегодня я иду на лыжах, которые подарил мне лард не буду называть производителя Кто в теме, тот понял К Ларсу пришли другие лыжи Полностью подбитые камусом Он их оставил себе и мне подарил эти За что ему большое спасибо Да, цена на куниц вроде бы немножко подросла Пока еще не сдавал, лежит 12 штук 12 куничек лежит, пока не сдавал Что то и будет интересно выдры бегает выдры благодатная погода, ребят Просто вынуждают на стихи Расскажу вам стих который не запомнился еще Со школы Из охотничьих журналов Журнал охота тогда Журналы охота тогда я Можно сказать наизусть От корки до корки знал К сожалению, не помню автор извивается дорожка из леса в деревню бежит по обочь деревни березка и камень колдуна лежит заметили люди селения, не год тому срок а года в четыре часа в воскресенье приходит собака сюда присядет на камень сторожка и смотрит и смотрит вокруг на желтую ленту дорожки на поле, на лес и на луг И в час, когда солнце за горку Утащит свой хвост золотой Приходит хозяйка со своркой водит собаку домой Прямой, стрела указатель Протоптан собакой вслед. след В деревне, на даче Писатель жевал, теперь его нет Любил он за заречье приволье И в гроздьях рябин облака Ходил в полевое раздолье С собакой смотреть на закат Садился на камень мечтатель И в книжечку что-то писал А рядом мохнатый приятель Ворон пролетавших щитов Сутулятся женские плечи Собака панура бредет И ей не понять Что для встречи Хозяин в полях Не придет Очередной капкан и снова в пустую следы куницы есть, а капканы почему-то не лезят Но у нас как правило всегда так, куница ловится до нового года хорошо А после наступает глухозимье, рыхлый снег, зверь перемещается плохо Это предсказуемо в принципе, идет. Примерно. В моей местности, в моих угодиях где я охочусь поэтому остается радоваться не результату остается радоваться красивым пейзажам отличной погоде ну и вообще просто жизнь радоваться радоваться что жив что здоров А сейчас себе много не надо на самом деле. Ну, Лосики находили Лосиных переходов очень много Очень-очень много лосиных переходов Сейчас зайду еще посмотрю, вот плотина осенью было затоплено все Не было не подобраться и место вот такого пойма реки очень сильно засасывала, проваливался, и не в, в болотных собагах крайне трудно подойти было Сейчас, Вся пойма реки, исходная на рогатой но давненько Рысь прошла в хорошем опять тем же самым местом, где Прошлый раз я показывал в предыдущем ролике. Наверное, ее надо выловить. Как вы считаете? а? Наверное, кыску выловить надо. Ребята идут очень хорошо, да, вообще очень нравится Уже и снег такой, достаточно плотный А вот огонь Действительно, да, Здоровская. Отмахал я чего уже, километра четыре намахал. Я не скажу, что я устал не устал Ещё 1-2 Со всеми разгибами поворотами В горку лыжи хорошо заходят Благодаря камусу Ещё я обалденно Поднимаешься как Как вкопанный Назад мне не нисколько Да Кто-то из подписчиков просил Рассказать о ноже, который у меня Нож у меня Финка Мартини Более Подробный обзор сделаю немножко попозже Потерял я предыдущий нож Финка неплохой нож, но... Тот, который был у меня, был лучше Причем на порядок Нравился мне больше Был он из быстрореза Рубки, правда, но своей направленностью резать он вполне справлялся рубить я им ничего не рубил У ножа, как я считаю должна быть очень узкая специализация очередной вертеньчик пусто ну что ребят результат не заставил себя долго ждать вон она висит Вторая вот этот капкан в этом году. Вот так вот. Вторая куничка. Видите, как красиво она подвешивается. Место еще раз повторю, очень хорошее. Вот такое вот место, где надыбаете, обязательно ставьте капкан. Сейчас еще. Покажу я уже в прошлой серии проверки капканов на куницу, это показывал Что там черное, не лось стоит, мужики? Я поближе подойду, посмотрю И потом вам еще раз место покажу что то чернеет там, прямо в кустах. Попробую подойти. Нет, ребята, просто дерево упало. Мне показалось, Нест стоит. Может, вот место Еще раз показываю. Грива. яловая. Там ручей по низу идет. И тут вот... Тут, наверное, штук пять у меня уже точно упало. В этом году дверь. Хороший кот. Сейчас рассмотрим его поближе. Кот, здоровый князь. Седые, смотрите какие уши у него седые, морда седая. Это уже старая, старый зверь. Попался он до теперь. Поэтому я сейчас просто капкан поменяю, даже рисковать не буду его снимать. есть взяла его по шее и по груди недолго мучился зверь вот такие дела парни сегодня один Он еще два капкана стоит ну, я думаю что на это место сейчас вот подходил я вот почему-то даже такая картинка у меня в голове я думаю, наверняка там опять куница висит и так вот и есть прям предчувствие такое Ладно. Будем снимать Будем изымать зверя Речка в воду уронила Нет на тебе лица Дорого и сердцу мило Эко безделица Злато нечего жалеть теряя Дороже ценятся, Дни, которые... Не замечаем Ветер волны шлет Стелет к твоим ногам Ласточки полет Цветущие луган Яркий небосвод Над лесом радуга Все тобой живет Тараспи. Заят вышине Травы росы пьют вечерней тишине Соловьи поют Влюбленным при луне Душу радуют Не плачь, красавица Что колечко в воду Уронила, нет на тебе лица. Дорого оно и сердцу мило. Эко безделица. Золота ничего жалеть теряем. Дороже ценятся. Дни, которые не замечаем Ту -ту -ту -ту -ту. Опачки! отлично ребят Смотрите, друзья, капкан сработал Висит в свободном плавании Причина Пока мне не Приманка там есть В ящике Почему капкан сработал? Видите, я вам не могу. Видите, там приманки. Много еще. Хотел сказать, как конь, но не буду материться. Дай. Ладно, устанавливаю капканчик этот. Видите, даже проходные капканы в ящике бывают сработки и проловы. И поэтому как бы судить тут о том, что на газохваты раньше пролавливали много, а проходные капканы не пролавливают. Это, на мой взгляд, абсолютно неверное осуждение. Пролавливают как те, так и другие. Есть определенный процент. Возможно, на этих капканах поменьше. Но все равно пролавливают. Может, звери его выдергивают как-то оттуда. Не знаю. Не могу сказать. Ну, вот так. Ну, что, друзья. Подводим итог сегодняшнего дня. Трофей Есть. Получил Некоторое моральное удовлетворение От выхода в лес Объелся, как так сказать Кислородом Продышался Выхожу сейчас на лесовозную дорогу Двигаюсь в сторону дома Пишите комментарии Отвечу всем, постараюсь Опять на выходе след рыси А сегодня весь день по ее следу хожу Смотрите, какие лапы здоровые Кошка очень крупная Давайте, ребят, желаю вам успехов Крепкого здоровья И ни пуха, ни пера С вами был Охотник Серега Канал Вятка Хантер